Есть еще сотни как минимум, которые ты услышишь, если подпишешься на мой канал. Приятного прослушивания. Геппа на третий срок выбран в мэрах, а как же он забрался в своих успехах? Подписывайся на мои каналы. У меня есть каналы, где я публикую по субботам либо новую книгу, новый рассказ на канале Warksulaudiobox. Или на этом канале новые афоризмы или цитату, анекдоты реже.